Нажимаем на проект, попадаем здесь, мы находим подробное описание о проекте. Минимальная инвестиция здесь 16 долларов, минимальная сумма вывода 3,5 доллара. Бонус нам за регистрацию дают 84 доллара, но мы его вывести не сможем, пока не пополним здесь счет. Ссылочка вот для регистрации, время обновления по нью-йоркскому времени. VIP 1 стоит 16 долларов, ежедневно мы будем зарабатывать 3,5 доллара вип-2 стоит 48 долларов ежедневно зарабатываем по 12 долларов VIP 3 96 долларов ежедневно по 25 долларов в самом низу у нас также есть ссылка для регистрации служба поддержки и телеграм-канал партнерская программа здесь первый уровень 9 процентов второй уровень 2 третий уровень 1 процент также всем рекомендую перед началом инвестирования прочитать правила инвестирования в интернете никогда не инвестируйте последние деньги либо же заемные деньги Сколько отработает данный проект Я не знаю Если будете сюда заходить Думайте заходить вам Либо же пропустить данный проект Но если вы уже зашли сюда Все на ваш страх и риск Сколько он отработает Я не знаю Кому такая тема интересна Приступим к регистрации В первом поле прописываем электронную почту Второе поле прописываем пароль Третье поле прописываем пароль Для вывода денег Четвертое поле Свой телеграм-канал прописываем. И здесь у вас будет приложительный код. И нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». Попадаем в вот такой вот кабинет. Далее, чтобы здесь начать зарабатывать, переходим на главную, нажимаем кнопочку «Депозит». На этот адрес кошелька вам нужно будет перевести ту сумму, на которую вы хотите сюда зайти. Депозитов обрабатывают в течение от 1 до 3 минут. Копируем адрес, переводим сюда «Деньги». Далее после перевода нажимаем «Зарядка завершена», возвращаемся назад, заходим там, где VIP-планы и выбираем тот VIP, на который мы здесь пополнили. У меня vip 2 ежедневно мне здесь будут приходить три задачи и буду я здесь зарабатывать, получается, 12 долларов ежедневно. Покупаемость здесь 4 дня, на 4 день мы возвращаем полностью свои деньги. Далее заходим вот на главную страницу, там, где vip и кликаем по любой картинке. Каждая картинка 4 доллара. И также вот когда таймер закончится, вот через 15 часов я смогу зайти сюда, снова прокликать по 3 картинкам и вывести 12 долларов. Теперь, как, как всегда, нажимаем кнопочку ⁇ Вывод ⁇ Прописываем здесь сумму, которая у вас на балансе. Далее прописываем свой кошелек. И пароль для вывода денег, которые мы придумывали при регистрации. И нажимаем кнопочку подтверждать. Итак, мы вывели деньги. Сейчас я перейду на биржу Binance. И посмотрим, как быстро мне поступил мой вывод денег. Вот мой первый вывод. И вот она выплата на 12 долларов у меня уже на кошельке. Данный проект он платит. Сколько он будет работать, я не знаю Если будете сюда заходить, читайте правила инвестирования Никогда не инвестируйте Заемные деньги, либо же последние деньги На этом именно все Всем желаю хорошего дня И всем пока